Это новый видос Йо, это видеоблог, как вам трамплин? Охуеть Других слов просто Всем привет, и сегодня мы узнаем, кто выше и дальше прыгнет. Сноубордист или лыжник? Йо! И сегодня у нас в гостях... Игорь. Что скажете на поводу... Чуслав. Я лыжник. Ворюга, Ворюга. Погнали снимать. Погнали на Борона? Да. О -о -о. Короче, счет 1-0 в мою пользу. Смотрите, давайте посмотрим, кто докуда прыгнул. Вот вижу следы. Вот здесь начинается, Ой, заканчиваются. А мои? А, а где мои? А где мой след? А мой след где-то вот здесь. Что-то тут не так. Это просто развод. развод. Переходим к следующему раунду. А я решаю матешу. Победа России и в этом Я понимаю, что это не получается. Я толкнулся с Ахтик. Да женя.